Понял. Подскажи еще, пожалуйста, ты, я знаю, сейчас живешь в Киеве, да? Да. Основной у тебя бизнес, основной еще в Кремичуге. Подскажи, как ты контролируешь сотрудников, как ты контролируешь их э, дистанционно и расскажи, как, как ты используешь нашу систему GPS-мониторинга, да, как, как она тебе помогла, и помогла ли она вообще? И кто, кто Все автомобили, ну, во-первых, я с gps мониторингом знаком уже очень давно, более шести лет, я работал на предприятии, через GPS-мониторинг мы контролировали весь транспорт. То есть мы все контролируем, где водитель стал заправки. То есть это, это прямо, там, я как Шерлок Холмс ну То есть понятно, там, если чек на заправку там, в одно время, в это время там, он вообще выгружает точку, это невозможно было, он соответственно ставил карточку там, на заправку. Ну, это все такое. То есть GPS реально помогает как бы, скинуть вообще вот этот момент, как бы, а где сейчас он находится, а что он делает с моей машиной там, и так далее. и более, чем бизнес меньше, чем владелец относится к транспорту э, как к своему личному? Это не то, что, например, там у тебя уже 200 автомобилей, ты относишься это просто как к чему-то. Да? А когда у тебя там 3-5 автомобилей, ты относишься ну, как, как к чему-то личному, блин, а где он ездит, они а поехали, он там по своим делам, там, а он сейчас мою машину убивает, там, еще чего-то. Поэтому это реально классно, скинуть переживания, плюс реально контроль и по топливу, сколько списания со всем остальным, плюс это реально я использую даже в своих личных машинах, как... Дополнительная сигнализация, да. Ну не дай бог, там что-то произойдет, там как минимум, если не отключат аккумулятор, там, да, или там если они в какое-то место передвинуться, я посмотрю, где эта машина, да, или, или такие моменты. То есть реально очень помогает и э, с любой точки земного шара с приложения я зашел, посмотрел, где автомобиль. То есть вам это вы, ты, ты заметил, как было до и как было после? То есть тебе это. А, мне это на... даже выгодно в плане живлов мои боли, это постоянно видеть, что машина э, как бы передвигается не там, где она должна быть. Э, я не ставил задачи там экономия топлива или что-то у меня, потому что у меня не такие объемы, что там будут у меня какие-то десятки литров воровать. Но в плане безопасности э, там где машина находится, сколько на времени была у клиентов там во сколько она стала на стоянку, там, ездила она сегодня или не ездила, да, с какой скоростью ездила, там, и все остальное, это реально вот то, что мне дает возможность как бы, ну, не уделять ну, вот этим переживаниям большое количество времени. Плюс классный инструмент вообще в принципе для руководителей, для службы безопасности, это ну, контроль, это очень помогает. То есть несмотря на то, что вы не транспортная компания, несмотря на то, что вы, у вас там нет. Я вообще, ну, это да, не то, что там э, рекламу или что я сейчас не представляю, как можно, если в каком-то каком предприятии ездить хоть один автомобиль, как он может ездить без того, что ты не можешь за ним следить. Но ну, это я сейчас вообще не представляю это. Там, начиная от убора, заканчивая чем угодно, все за всеми должны контролировать, следить, смотреть, где. Ну, если это транспорт, предприятие, там, ну, ну это, это стоит копейки. Сколько стоит? Две, три, четыре тысячи гривен. Я не знаю, сколько, ну, я забыл уже, сколько стоит этот GPS. Это стоит это реально копейки. Так ты вообще не, не паришься. Ты не думаешь, что водитель тебе сказал, что он машину поставил на стоянке, а сам где-то в баре, на, там, выпивая чарку, еще машину не поставил. Я вообще об этом даже не думаешь. Ты в любое время зашел, глянулся. Скажи, был ли какой-то дискомфорт со стороны водителей? Были ли возмущения о том, что чего вы за мной контролируете или как? -то? Это, наверное, происходит в савдеповских предприятиях, где водители 20 лет э, воровали и потом тут пришли, э, махнули шашкой, сейчас вы будете... Э, GPS. Наверное, там у меня никаких дискомфортов. Какой дискомфорт, если я образно, поставил там на назвал на автомобиль GPS и посадил водителя и сказал, теперь ты будешь ездить, там доставлять клиентам на сделку. О каким дискомфорте может вообще идти речь? Это безопасность. В первую очередь, никаких дискомфортов даже речь это не может. Это, это по поводу тех людей, которые сомневались. Многие клиенты нам говорят, зачем мне ставить GPS оборудование, если знают, где он ездит. Никогда ты не знаешь, чем он ездит. Ну, как ты можешь езжать или Ну, он сказал, я еду я еду по, да, еду по делам. Это, ну, тут даже, я же говорю, тут вообще даже не должно стоять, там, ставить или не ставить. Это настолько дешево, чтобы, ну, как бы, ну, 3 копейки, и ты получаешь безопасность. Не знаю, да, там, получится у тебя там контролировать топливо, не получится. Да ты пока видишь, где она, как она, сколько была на разруске, не было на разруске. Мы, мы даже сейчас не то, что на автомобиле люди вручают GPS и пешим, чтобы контролировать торговых и все остальное, потому что все прекрасно понимают, если торговый представитель не приходит фактически на торговую точку, то у него продажи на 20-40% меньше. Все адекватные руководители, владельцы бизнеса это понимают. Вот. Если такие сопротивления там жесткие происходят, там, а зачем оно нам не надо, значит пока там ни руководитель, ни владелец не заинтересован в этом, не знаю, либо там какие-то другие проблемы. Это знаешь, как нас учили в бизнес-школе, э, такое основное правило ведения бизнеса, что ценность продукта должна быть гораздо больше, чем цена. Да? Ценность превышает цену. Ну, ценности, да, у GPS у трекера она значительно больше, чем цена. Значительно больше. Ну, это однозначно. Игорь, спасибо тебе за обратную связь, спасибо тебе за Игорь. приятную, поучительную беседу. Желаю успехов твоему бизнесу, твоему каналу.